27 мая на заседании Далгопилской думы депутаты приняли поправки, позволяющие в дальнейшем регистрировать детей в дошкольные учебные учреждения, также в электронном виде. Прогнозируется, что такая возможность появится снова учебного года. На данный момент в Далгопилсе работает 27 дошкольных учебных учреждений. Две школы реализуют программу дошкольного образования. Их посещает 4600 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Обучение проходит в современных и безопасных условиях. В большинстве учреждений завершились работы по реновации. Игровые площадки модернизируются и пополняются новым оборудованием. В пяти детсадах работают круглосуточные группы. Ежегодно ряды детсадовцев пополняют приблизительно 700 детишек. При выборе учреждения, где их малыша могут обучать на протяжении нескольких лет, для родителей важно как его месторасположение, так и предлагаемые программы. Даугуповскому управлению образования отмечают, что мест хватает всем маленьким догупелчанам, однако спрос на некоторые сады выше, чем они способны принять. Поэтому случается, что некоторое время приходится привести в очереди, посещая тем временем другой садик или на усмотрение родителей, оставаясь дома. Приоритет при комплектации групп у задекларированных даугуповцы детей. Место жительства хотя бы одного из родителей, которых на момент регистрации задекларировано в Далгопился не менее полугода, а также у ребят, братья и сестры которых ходят в этот же садик, и еще у некоторых категорий. И сады не привязаны к каким-то конкретным адресам, поэтому родители могут выбирать как тот, что ближе к дому, так и тот, который ближе к месту работы. Чтобы увеличить шанс своевременно попасть в желаемый садик, родителям советуют не тянуть время и ставить ребенка на очередь сразу, как только оформлено свидетельство о рождении и декларация места жительства. С введением электронной системы сделать это будет еще проще. Управлению образования можно будет подавать через единый портал госуслуг Латвия.лв или отправлять заверенное электронной подписью письмо на электронную почту Управления образования. Утвержденные депутатами поправки, предусматривающие введение электронной регистрации, предстоит одобрить ответственным министерством. Кроме того, необходимо подготовить техническую базу. Поэтому онлайн-регистрация, вероятнее всего, станет доступна через пару месяцев, о чем будет сообщено дополнительно, пока заявки принимаются так же, как и прежде. Более подробную информацию о регистрации и порядке приема детей в Далгопольские дошкольные учебные учреждения можно найти найти на домашней странице Управления образования или получить по телефону 654 24602 Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до выпуска Городской думы.